Окружающий мир прекрасен и необъятен, и человек только начинает познавать его многообразие. Многое из того, что не замечалось ранее, наблюдается теперь. Издревле возникал вопрос о связи между природными стихиями и солнечным затмением. Анализ траектории движения ураганов и солнечного затмения в 2017 году показал, что между этими явлениями может быть прямая связь. Так, эпицентр урагана Ирма, одного из сильнейших тропических циклонов Атлантики, прошел по траектории, совпадающей с траекторией солнечного затмения, так же, как и траектории эпицентров ураганов Хосе и Мария. Возникает вопрос, не перемещаются ли большинство ураганов Атлантики по той же траектории, независимо от солнечного затмения. Однако линии движения циклонов, произошедших в период с 1851 по 2015 годы, довольно разнообразны. Также в ходе исследований была выявлена связь солнечного затмения с таким природным явлением, как землетрясение. Именно после полного солнечного затмения в прошлом году увеличилось количество землетрясений в районе кальдеры Йеллоустоун, а также произошли сильные землетрясения у берегов Мексики. Замечено, что природные стихии активизируются примерно через 9-10 дней после солнечного затмения или сильных вспышек на Солнце. Возможно, временной интервал в 9-10 дней не случайен. Интересная закономерность показана в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА», в котором говорится о повышении излучения нейтрино и напряжения септонного поля в очаговых зонах планеты. Коллективное поведение значительно отличается от поведения отдельно взятых индивидов. Стая или популяции присуще свойства, которое на текущий момент принято называть «единой волей» либо единым повелительным импульсом. Если наблюдать за стая саранчи, можно увидеть, что они следуют по определенному маршруту, как единый организм. Стая безошибочно летит сквозь пустыни и пески туда, где есть еда. Можно было бы объяснить это инстинктом, наследственностью или генетической памятью, если бы не один фактор. Если из стаи забрать отдельную особь, она сразу же теряет направление, в котором летела до этого, и начинает метаться из стороны в сторону. В ходе многочисленных опытов было обнаружено, что отдельная особь не знает ни направления движения, ни цели передвижения стаи. Но если стая состоит из отдельных особей, откуда она может это знать? Как пишет французский исследователь Реми Шовен, в саранчи огромные тучи красноватого цвета опускаются и взлетают словно по команде. Плотная многотонная масса которую невозможно остановить, бросается в воду, врезается в стены и переползает их, обтекая различные препятствия, но неудержимо продолжает двигаться в одном и том же направлении, позаданной кем-то команде.